Здравствуйте все, кто заглянул на мой канал. Сегодня мы будем делать винегрет, что для этого потребуется: лук, картофель, соленые огурцы, свекла, вареная морковь и горошек. Все это будем шинковать, резать. И все я вам буду рассказывать поэтапно. Итак, мы с вами почистили картошку, лук, морковь, свеклу и открыли банку горошка. Огурцов мы не столько будем брать сюда. Это очень много. Ну, возьмем три огурчика. Для того, чтобы приготовить вкусный винегрет, я вам скажу еще одну фишку. Вместо огурцов или даже вместе с огурцами, можно еще порезать селедку. Просто обыкновенную соленую селедку. И будет очень-очень вкусно. Итак, все порезано. Теперь мы будем шинковать и резать мелко все в одну кастрюлю или в одну тарелку. Вообще, винегрет, после всех праздников, которые прошли новогодние, это очень-очень актуально. Давайте посмотрим дальше. Вот смотрите, мы с вами порезали морковь. Морковки я люблю побольше. Я просто взяла большую кастрюлю, потому что чтобы было удобнее перемешивать все. Сейчас пошинкуем картошку. Желательно резать ее мелко, вот так, вот так и потом еще наискосок все это режем помельче чтобы было приятно все это перемешалось и был общий вкус свекл морковки вообще винегрет очень полезная вещь свекла надо ее есть обязательно Давайте будем шинковать дальше. Так, лучок мы порезали. Вот мелко-мелко. У меня для этого случая два ножа. Один мочу, другой тут же держу в воде. Так сейчас мы будем резать огурчики, потом горошек. В конце самом будем резать свеклу. Вот то, что мы порезали: лук, морковь и картофель. Продолжаем резать. Сейчас мы порежем лук. Картошка порезана. Сейчас мы порежем лук. Чтобы не плакать, обязательно смачивайте ножик холодной водой и почаще, чтобы слезы из, из носа и из, из глаз и все не текло, чтобы чтобы было поприятнее резать. Вот так. Порезали огурчики. Меленько-меленько. Высыпали банку горошка. Из горошка воду обязательно надо выливать. Теперь режем свеклу. Вот так вот, меленько-меленько. Все вот по нескольку раз даже можно вот так пройтись. Поэтому на языке будет очень-очень ну, приятно. Ну вот, свекла порезана. Теперь, чтобы все перемешать, нам нужно посолить и добавить масло. Так, масло я думаю, вот этого будет достаточно или даже много. Сейчас посмотрим. Вот так. вот достаточно теперь все перемешаем будем перемешивать кто хочет может добавить зелени петрушку укроп посмотрите какая красота получилась а какой запах вы просто не представляете лучком морковка, свеколка, так все, горошек, а если зелень еще посыпать, вообще будет благодать. Но у меня зелени сегодня нет у себя. А чтобы узнать вкус, а вы приготовьте сами, тогда и узнаете. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.